Доброе утро! Это совет дня от Владимира Тишко. И сегодня у нас в гостях экстрасенс Дарья Миронова. Даша, доброе утро! Доброе утро! Скажи, что мы сегодня будем делать? Какой ритуал? Мы будем делать действие на раскрутку бизнеса. Для этого обряда нам понадобится красная чечевица. Так, хорошо. А, у нас есть три зеленые свечки, сахар. И две зеленые вот такие вот свечки есть маленькие, они нам тоже понадобятся. Mm -hmm. И мох. Мы зажигаем эти свечи и мысленно формируем желание, то есть мы формулируем то, что мы хотим привлечь. То есть мы четко понимаем свой бизнес, который нужно раскрыть. Четко понимаем, как мы хотим видеть цепочку развития бизнеса. То есть планируем, как он будет развиваться. Как, он будет как, как будет бы развиваться? мы хотели, чтобы он развивался. Как Это бы мы правильно? хотели, чтобы он развивался. Так, хорошо. Значит, я оставлю тарелку. Если есть какой-то бизнес или хочется что-то развить у себя, я имею в виду в отношении денег, успешности, угу. надо высыпать чечевицу прямо на тарелку. Дальше нам понадобится три кусочка сахара. Сахар нужно подержать сначала в своих руках, вот так вот зажать. Скажи За... мне, пожалуйста, этот ритуал а, может любой человек сделать? Любой телезритель без вреда для себя для своих близких может использовать это действие. Uh -huh. а сахар имеет свойство запоминать информацию, именно поэтому мы используем сахар. Uh -huh. Сахар – это сладость, то есть мы хотим получить сладость от жизни, мы хотим получить прибыль, мы хотим получить капитал. А, поэтому сахар. Надо загадать, вот, как, какую сумму хочется заработать зарабатывать, да? какие деньги мы хотим видеть, угу. что мы хотим увидеть в итоге. То есть человек держит сахар и, и думает мысленно, и желательно очень Хорошо. четко визуализировать то, что ты хочешь. И в центр а, вот этой вот а, крупы нужно будет положить сахар. И зеленые свечи обязательно тонкие, должны быть угу. восковые. Нужно между ладонями их вот так вот зажать. И при этом нужно сплести такую косичку из Может, свечей. Нет. Это будет делать тот, для а, кого мы это есть, будем делать. Господи, я скоро магом стану. Только нужно делать это аккуратно. Надо, чтобы тепло рук перешло к воску. Потому что Это очень важно, передача собственной энергии, частичку себя, в воск. И дальше аккуратно, только нужно не сломать свечки. Перекрутить их, перекрутить да? Перекрутить их. Получается такая косичка. Хорошо. И когда вы скручиваете свечи, вы не, не молча должны, как вот Владимир часто делает, а надо именно говорить вслух, проговаривать, что вы привлекаете. Я просто не хочу, чтобы Богатство, зрители знали чего я хочу благополучие угу. удачу то есть у вас может быть много других эпитетов но очень важно чтобы вы э, смысловую какую-то интерпретацию в это вкладывали причем смотрите скручиваете вот таким образом чтобы у вас фитили стали а, один, одним как? фитилем а, и при этом нужно приговаривать что одна свеча символизирует мысленно вашу удачу угу. ваше везение другая свеча вас вы как бы вплетаете в свою жизнь свою судьбу успешность благополучие достаток везение, богатство. Так, и нужно зажечь от каждой свечи к каждой свечи подходим вот так Хорошо. да каждой свечи подходим ставим в центр чтобы между держаться. сахарочками вот как-то так чтобы держалось да так ну, все, смотри, я с ними справился. С отлично, но мы должны как бы закрепить наши действия. Угу. Кстати, вся свеча полностью должна прогореть, вообще вся. И если прогорит сахарок вместе с воском, там кусочки воска останутся прямо вот в этой крупе. Целый год нужно это все хранить в какой-нибудь льняной мешочек, спрятать угу. или просто вот куда-нибудь в доме, ну в укромное место. Не, вы, не выбрасывайте в течение года, чтобы запечатать усилить действия. Угу. Нужно взять кусочек мха. Вам хуй, я разбираюсь, давай. И пожечь именно надо вот этими скрученными свечками. Причем, когда жжешь, опять же можно мысленно, можно вслух. Но я все-таки считаю, что прям зажигать. Прям зажигать, да, чтобы они прям сгорели, прям. И вот как бы по часовой стрелке также вот как бы Делаешь такой спираль, как бы, да, он должен чуть-чуть дымить, и как бы ты вот вокруг, да, уже можешь вокруг того места, которое ты создаешь, ты как бы запечатываешь пространство, делаешь. То есть некую формулу, которая именно энергетически притягивает именно те обстоятельства, те события. Но оно гаснет, нужно, чтобы она все-таки дымила. Даша, ну ладно, давай сейчас попрощаемся с телезрителями. Гаси, гаси. Так, я погасил, а потом я все закончу. Друзья, это был ритуал на раскрутку бизнеса. Сегодня у нас в гостях была экстрасенс Дарья Миронова. А подробно обо всем об этом смотрите ежедневно по будням в программе Другой Мир. Пока.